Ребята, всем привет! С вами Виктория Алексеевна. Сегодня хочу записать для вас несколько задачек с сайта Решил ВПР. Поехали! В состав симфонического оркестра входит 60 музыкантов. Половина из них играет на струнных инструментах, 5 шестых от оставшихся играют на духовых инструментах, а остальные на ударных. Выберите верное утверждение и запишите их в ответ. Значит, сначала вам надо написать, сколько всего музыкантов. Всего 60 музыкантов. Половина из них играет на струнных инструментах. Значит, нам надо выписывать, какие виды инструментов есть. Струнные, нам сказали половина. Половина от 60, 60 разделить на 2. Это будет 30 инструментов. То есть 30 человек играет на струнных. Дальше. 5 шестых от оставшихся играют на духовых инструментах. Считайте, сколько человек играет на духовых инструментах. 5 шестых от – это значит, что вам надо найти дробь от числа. Когда мы находим дробь от числа, мы умножаем на число, от которого мы ищем эту дробь. Значит, если у нас половина ребят занята струнными инструментами, значит, на все оставшееся осталось 30 человек. Значит, вам надо найти 5 шестых от 30 человек. Просто умножаете по обыкновенному правилу умножения дробей. Получаете, раз, два, 25 человек играют на духовых инструментах. Сколько получается остается, если 25 на духовых? 5 человек остаются на ударных. То есть ударные я посчитала 30 минус 25, 5 человек на ударных. А теперь отвечайте на вопрос задачи. Значит, нам надо выбрать верное утверждение. Музыкантов, играющих на струнных и ударных инструментах, в сумме меньше 25. Проверяем. Значит, струнные и ударные инструменты в сумме меньше 25. 30 плюс 5, насколько я понимаю, будет 35, но точно не меньше, значит, первый не подходит. 30 музыкантов в оркестре играют на струнных инструментах. Смотрим. Струнные инструменты, 30 человек играет. Нам подходит второй ответ. А, третье. Музыкантов, играющих на ударных инструментах, в 6 раз меньше, чем музыкантов, играющих на струнных инструментах. Чтобы узнать, во сколько одно больше другого, нужно больше поделить на меньшее. Смотрим. Количество играющих на ударных в 6 раз меньше, чем на струнных. Берем струнных. А, струнные это 30 человек делим на количество ребят, которые играют на ударных, то есть на 5 человек. Соответственно, получаем 6 раз. Да, действительно, это верный ответ. Я беру номер 3. Так, ну и проверим четвертое утверждение. Если бы в оркестре участвовало в два раза больше музыкантов с духовыми инструментами, то всего в оркестре принимало бы участие более 90 человек. Итак, значит, возьмем количество ребят, которые заняты с духовыми инструментами. Увеличим их двое, как нам говорят. Получаем 50 человек, которые играют на духовых. Берем количество ребят, которые играют на струнных, то есть 30 человек со струнными. И плюс 5 человек, которые играют на ударных. Сколько получится 50 плюс 30 плюс 5 и 85 человек? Так, нам заявляют, что всего в оркестре принимало бы участие более 90 человек. Ну, насколько я понимаю, 85 далеко не 90. И точно не более. Тогда в ответ вам надо написать 2. 3 без разделителя, число 23. Дальше я хочу разобрать для вас эту денежную диаграмму. На диаграмме представлен отчет о тратах земли за прошедший месяц. По данным диаграммы определите, сколько денег потратила семья на развлечения, если известно, что на одежду было потрачено 9750 рублей. Вам всегда нужно помнить, что диаграмма показывает 100% всех расходов. Ее нужно брать за 100%. Потом вам надо выписывать факты. Значит, у вас вопрос идет, какое количество денег семья потратила на развлечения и выписать то, что вам дали. Вам сказали, что на одежду семья потратила около 9070, 50... <с. <с.> что на одежду семья потратила 9750 рублей. А деньги надо писать отдельно, а проценты надо писать тоже отдельно. Итак, значит, если у нас есть деньги которые мы потратили на одежду, то мы можем их выразить в процентах. Значит, посмотрим, одежда какой цвет? Красный цвет. Одежда – это 13%. Если мы уже знаем деньги, которые составляют проценты, то мы по этому проценту можем найти весь бюджет семьи. Значит, первым действием найдем бюджет семьи. Наверняка вы проходили нахождение числа по его дроби. Здесь принцип такой же. Вам нужно просто деньги, которые соответствуют этому проценту, поделить на процент, деленный на 100. Можно написать 13 сотых. Дальше идет обыкновенное деление дробей. Переводим две запятые. Если нет запятых, то добавляем 2 нуля. Вам остается только посчитать. семьсот пятьдесят добавляйте два нолика и делите на 13. 65 и... У меня осталось 3 нолика, их я добавляю в ответ. Получается 75 тысяч – это семейный бюджет. Теперь вторым действием я найду, какое количество денег эта семья потратила на развлечения. Смотрим, развлечения это фиолетовый цвет. Значит, нам нужно найти, какое количество процентов, статья расходов на развлечения. Значит, нам нужно от 100% отнять сумму всех процентов, которые нам известно: 27 плюс 13 и плюс 53%. Получается, 7% бюджета семья тратит на развлечения. И третьим действием у нас уже будет нахождение процента от числа. Чтобы найти процент от числа, нужно это число умножить на процент, деленный на 100. Я написала именно в виде дробей, потому что ну, как бы в этой ситуации удобнее зачеркнуть нули. И умножить просто 750 на 7. 700 на 7 – 4900, плюс 50 на 7 – 350. И тогда мы узнаем, что семья потратила на развлечение 5250 рублей. Раз уж мы заговорили о процентах, я думаю, нам стоит посчитать 11 задачу. Найдем цену крабов. Цены на крабов сначала понизились на 20%, а затем повысились на 25%. Сколько изначально стоили крабы, если после повышения цен они стоили 150 рублей? Крабы стоят в 10 раз больше, чем здесь заявлено. Так, после повышения цен они стоили 150 рублей, то есть 150 рублей это уже конечная цена, а нам надо узнать первоначальную цену, с которой начали все убавлять. Возьмем ее за x. Итак, под конец шестого класса вы, наверное, уже точно прошли уравнение, значит, я покажу способ, который я очень люблю. Во-первых, я беру цену за x, это первоначальная цена. Была цена и ее снизили на 20 Значит, вам нужно 0,2 умножить на х. Поясняю еще раз. Это 20 деленное на 100. Дальше. В итоге х у него коэффициент единица. Тему коэффициента, я думаю, мы тоже проходили. Здесь коэффициент 0,2. 1 минус 0,2. Получается, после снижения цены цена стала 0,8х. А потом смотрим дальше. Затем повысилась цена на 25%. Значит, вы уже берете новую цену, которая стала 0,8х. И вы ее повышаете на 25%. Что такое повышение? Вы опять берете только уже новую цену, не первоначальную, не x, 0,8x повышаете на 25%. То есть 0,8 умножаете на 0,25х я пишу вот здесь. Считаете, сколько получится в этом выражении? Хочу заметить, что это и это будет подобное выражение. После повышения цена стала x. Хочу объяснить, что это у меня за записи. Дело в том, что когда мы умножаем десятичные дроби, их в принципе не обязательно умножать в столбик. По столбику мы бы увидели, что 125 умножить на 8 – это будет 1000. А так как у нас три знака после запятой, я их просто отделяю. Раз, два, три. И мы получаем 1х, единицу мы не пишем. То есть цена после повышения она осталась прежней. И первоначальная цена будет соответствовать прежней. Ответ будет 150 рублей. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца, надеюсь, он оказался для вас полезным. Не забывайте подписываться на мой канал и поставить лайк этому видео. Пока-пока!